Мы сознаем, что Иисус сказал, что вы не знаете ни дня, ни часа, вы не знаете, когда Он придет. И иногда мы такие легкомысленные, сидим где-то, просматриваем новости, позволяем себе расслабляться. Но что, если Он действительно придет сегодня? Мы должны жить так, чтобы когда бы Он не решил прийти, мы ждем Его, мы ждем Его серьезно. Мы в этом смирении, мы в этом благоговении, мы в этом жажде по Нему. Пусть Бог нам поможет. Чтобы ты не решил прийти, я жду всегда. Готовлю в сердце своем пути лишь для тебя. Всякий да понизится, всякий долго да возвысится, же царство твое ко мне приблизиться. Иди. Иди, шиланный Господь, найди, найди в моем сердце веру, приди, приди, взывает любовь. Всегда готовлю в сердце своем пути лишь для тебя. Всякий холм-то Приди, приди, желанный Господь, Найди, найди в моем сердце веру. Приди, приди, взывает любовь твоим, твоим хочу быть.